Это любимое просветение капеллы было создано три года назад. За эти три года оно было исполнено в Москве, в Главном Католическом Соборе России, в исполнении симфонического оркестра, сводного хора Меделейского конгресса «Органа». Состоялась мировая онлайн-трансляция 25 декабря 2021 года. Также было наш дорогой Ефимов Ренатик неоднократно получал звание лучше солиста за исполнение этого произведения. Ванькину душу предвещает химический марш преображенского полка Петра Ленихова. Партия ударов Максим Ефимов. Соло... Соло, а где Ефимов Ефимов? А, да, да, да. Да, кстати, совсем забыла. Ефимов Девка после ходила, конечно же, Вариации были на тему русско-народной песни, где вопросы выходили.